приветствую вас друзья подписка комментарии, ставьте лайки балалайки Инстаграм, telegram 200 грамм вот ну поехали Чуть-чуть пониже опущу, чтобы увидели балалайку всем спасибо сразу за позитивные комментарии так, я тоже за дорогого домой Ого, но ну это давно было уже хотя можно тоже продолжить так усатый нянь мелодия что там папа папа пара есть такая да по-моему. Так знакомый президенции мотивация растет и соул хорошо. Где ноты песни смел сна активный спирит? Ну не, не нашел. А они не в бесплатной папке дело в том то что я их дело в том то что я их продаю. Вот можете приобрести. Не как разбираешь верхние две струны играешь как ноты. Ну там же все я же играю сразу. Вот. И смотрите внимательно за большим пальцем. Я играю, когда рассказываю первую струну. И продолжаю дальше вторую струну рассказываю. Все четко. Вот. Ну, если что, пишите мне на почту. Так, здорово, спасибо, здорово, здорово, здорово. Спасибо. ведьмаку Ох, какая песня! Да, было одно время популярно. Давайте посмотрим. Ноты. Так, что тут у нас? Ого, четыре бемоля. Вот бемоли нету. Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля. А, вот надо верхний. Да. Ну, видимо так. Ля, ля, ля. Надо, надо послушать, в принципе, можно разобрать. Я даже и хотел разобрать, честно говоря. А, вот, а потом что-то передумал. Она быстро появилась, потом быстро куда-то пропала. Песня Лютика, Аржор, Кексобрюховой Марины. забавно как-то. Совпало все. Спасибо. Так, большое великолепно, спасибо. Он опять зашумел Давайте поближе немножко. Так, какой классный слушатель рядом. Ну да, там же Оська сидит. Оська, слышишь про тебя так лайки фирмы дмитрия отличаются звонки ну ну это да да очень громкие инструменты вот хотелось бы по песне вечерочек вечерок разбор если есть желание подыграть ребятам в группе на баллайки ну если группа в краснодаре то без проблем так давайте найти в Яндекс. что у нас тут за вечерочек вечерок вечерок гаврилин но это вокальный цикл не то может это имеется в виду а человек, а вечерок вот это что ли нету в нотах тут видимо ее если она не очень еще пока известная песня то да. профессиональный женский но ну, это шутка была так сколько времени нужно тренироваться ну вообще честно говоря тренироваться лучше хотя бы через день да? а лучше каждый вечер там уделять хотя бы минут 20 в день, вот, а с педагогом заниматься хотя бы раз в неделю, вот, чтобы контролировать, где какие моменты, потому что один урок в неделю, это, особенно для любителей, это уже большой-большой толчок к развитию. Так, скажем, получается сильно до боли давления на костяшку третьей фаланги указательного пальца, вот сюда, да? или вот сюда на костяшку в смысле вот сюда или вот сюда вот но да если прям сильно зажимаете значит э, возможно что-то не так то есть посадку меняйте направление балаки может немножечко развернуть вот в эту сторону да но опять же растяжка это такая вещь что с ней очень долго приходится мучиться поэтому вот если особенно взрослый человек тут то тоже как ни странно да не только детям но и взрослым достается от и ближайшее время вы перейдете на рутуб очень не хотелось быть. рутуб э, у меня был канал на рутуб еще тот рус стоит русский стиль вот я переходите в дзен написал да у меня в дзене есть канал рутуб вообще честно говоря не воспринимаю если у меня а, а, объективно объясните зачем рутуб ну как бы зачем мне рутуб мне и так хватает сюда закидывать видео туда-сюда по посадке должна ли была как, крепко сидеть на трех точках, бедро подреберье или это достаточно бедро ручи? причем, спрашиваю, за округлость, да, Конечно, сложно удержать бедрами, да. Так, играет ли тип, тип ткани одежды? Играет, потому что вот у меня есть костюм синий, в нем очень тяжело удержать инструмент, он вываливается, потому что слишком скользкая ткань. Вот когда ткань не очень скользкая, не, не очень скользкая хорошо. Да, на трех точках. На трех точках, конечно, инструмент должен держаться, да? то есть обязательно. Вот, а если не держится, то ну, тут проблема есть. Вот, поэтому э, надо потренироваться. Если вы можете играть без, без руки, без левой, да, обязательно пробуйте, тренируйтесь и все, все в этом роде. Хорошо. Вот, так. Спасибо за ответ. А что еще тут? Ну, три точки обязательно. Дело в том, что если вы будете держать ру левой рукой инструмент постоянно, у вас не появится ни беглости, ни скорости. Вот. Так что да. Нужно научиться эти три точки держать. И помогает хорошо еще для новичков коврики э синтетические антискользящие в хозяйственном магазине. Это мог быть коллапску, но. Ну, ладно. Вам виднее, не знаю, кто такие. Или кто это? Говорят, что... Конечно, Конечно, присоединяйтесь к нашему треугольному клубу 500 просмотров. Ну, что я могу сделать? Я влюбилась в вас. Я тоже. Спасибо. Так, живенько. Сергей класс, только лицо с улыбкой, без улыбки. Лицо без улыбки. Ну да, без улыбки. Ой. Так, перейти... не передать? Спасибо. Есть ноты к этому уроку? У на момента да есть ноты. Классный, спасибо, Лен. Так, спасибо, оба мой любимый, классный, спасибо. Так, огромное спасибо за такой пример, спасибо. Странно, скрипка примерно такого нюанса, тысяч долларов, 150 А у вас ценник? Не цена, поднимайте. Да, можно поднять. Вот вопрос, только будут ли покупать? Во-первых, у нас есть ну стандартные инструменты есть дорогой инструмент который без ну, хороших из ценных до да, пород древесины и из дорогих материалов так что есть разные подходы вершин версион он ты там написано давайте переведем немного фальсифицированная цыганская версия ну да, Антонио Мадеево встретить. Хорошо, спасибо, которое получило от вашей замечательности, Спасибо. Там можете поделиться нотами. Депеши мод. Э, нету нот. Ну, вообще, ноты есть, по-моему, в интернете. Для что-то такое, Красивая песня. Enjoy. <coughs> три плюса. Даже три плюса, ничего себе. Beautiful you have always been an inspiration. Thank you for the happiness. Sending you much respect. Thank you very much. It's great. You, you are welcome. Так, красиво разберем. О, Антошку. А, а, Антошка, Антошка. Ой, так, это... наверное. Вот, наверное. А, стоп, я же ее показывал как-то, да, уже? Да, ну давайте, наверное, разберем. Разбросить это подобие странно, де спасибо. Ну вы напишите, что наподобие де спасибо Ну что значит наподобие де спасибо Что это значит? Ну какая? Если это имеете ввиду латинскую, да? Латинскую музыку, то в латины, да? То хорошо. А что значит наподобие де спасито, и все. Потрясну мелбиграл, сыграл бы ноту ноту. Скажи слово, да-да-да. Нет, нет, нет. Можно разбор, пожалуйста. Разбор. Разбор, депеши. Ну давайте сделаю, что. Раз просите много уже у людей. Вот, за любимый. любимый город, кстати, отличная песня. Так, если на эту песню бить, альфа Мистра страна ноут ноутс Ноты. Вот это с прошлого. Ну, давайте попробуем. <пробуем> что это за картинки есть? Ну, как видим. А, вот это может быть. Это, если это. Ну, тогда вот. Возможно, а может быть это вообще другое что-то. Я не знаю эту песню, так что, охотник на мелкую дичь, присылайте ссылку на песню, я послушаю. Вообще, возможно ли ее как-то? Сергей, ведь была Рожкова у Дмитрия в руках, довелось ли на ней? Здрасте, приехал. Ну, конечно, мы же менялись балалайками, там в трегольной встрече несколько, мы играли разные вещи, то он играл на ней, то я на ней играл. Впечатление, ну, удобство игры, ну, хороший инструмент, конечно, но звучит она уже по-другому, потому что Рожков играл на полтона ниже, вот, и поэтому играть, ну, то, что прикоснулся к такому Артефакту, скажем так, да. Это, конечно, воодушевляет. А, ну а что, хорошая, удобная. Вот. Хорошее впечатление у меня. Ничто э, не, не очень. Черные брови, кариочи Едут, едут по Берлину. Наши казаки э, по Берлину есть. Черные брови, очи. Э, сейчас посмотрим. Нотки есть. Народная песня, правильно? Так. Ноты. <к Acting> По Берлину есть. Так, Ух ты! Airpl............................................................... Ну, вообще, песня лирическая, красивая протяжная так что тоже можно ее хорошо сделать. Так, I hope you do well. I hope you do well. I hope you do well. Thank you. Thank you for your comment. Как угол Ну, друзья, давайте без оскорблений. Хотя бы здесь на канале. вот это некрасиво. Возможно, сейчас стоит делать разбор неоземных песен. А траур, и Не травм после утра. Грига. Да, Грига хорошая греческие сертаки, сертаки я тоже играл, у меня в каком-то проекте было сертаки, да, кстати. «Бремя» луч солнца золотого. Сертаки отличная вещь тоже. Ну это так, да. Там вообще много повторов, повторов, да, можно тоже сделать. Луч солнца золотого. Давайте посмотрим. Сиртаки ноты есть в интернете, это даже даже искать не буду, потому что что его искать, это ноты известные. Вот, песенка Трубадура, да, Сиренада Трубадура. Так, Трубадура. <музык> <музык> Чего? Чего-то не то. Сиренада Трубадура, вот, луч. Ну, су, су". Так, а тональность какая-то, ми-мажор. Обычно она в, то ли в до-мажоре, то ли... Вот, задумаюсь уже, конечно. <музыка> Хотя, может, я ошибаюсь. <музыка> Если будут справы, будете спрашивать, какая любимая песня, одна из них. Да. Короче, отлично. Прямо я, я прям аж заводит. Такая песня, прям протянная обалденная. Так, кто сказал инструмент, на котором играете? Любую музыку. грамм на каких руках? Спасибо. А, стоп, все, это уже следующий комментарий. Все, семь дней прошло. Вот видите, на какой позитивной ноте у нас сегодня прошла, прошла вернее, закончился наш комментарий. Ставьте лайки, балалайки. Вот, Инстаграм, Телеграм, 200 грамм или сколько хотите. Так, и вопросы, да, как обычно, пишите, в Телегу тоже пишите и пишите комментарии. Я там буду иногда даже что-нибудь такое, не видео выкладывать, а, допустим, аудио, подкасты, если хотите, или там творчество такое сиюминутное. Быстро записал, булочку, выставил в виде аудио. Так проще, быстрее. И все равно вы послушать можете, правильно? Вот, А что на меня смотреть, как я на балаге играю? На ютубе полно и так, правильно? Или неправильно? В общем, пока. До скорого.